Бензин в России за неделю, то есть, вот сегодня четвертое число, да, это официально, ТАЗ, пишет, за неделю подорожал в среднем почти на рубль. То есть, нам, помните, сказали, с первого числа никаких подорожаний, удешевление будет. Козак или Казак, до сих пор не, про, не знаю, как его там этого Казака зовут, рассказывал нам, все, удешевеет все, потому что, ну, как же, снизили там... И акцизы с первого числа они снизили. И все, они что возможно, снизили. Вопрос: где? Это в какой-то виртуальной реальности они снизили. Потому что в обычной материальной вот этой в материальном мире цена возросла на рубь. И правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин. А тем не менее цены растут. Да. И даже вот э, Песков заявил, что правительство занимается ценами на бензин. Ну и здесь может не заявит Путин. Как он может это заявить? Путин с 7 числа будут спрашивать, скажет, ты что охерел? Там с 1 числа нам обещали бензин снизить, а его подняли. Это как? Он сказал, это правительство, вам же Песков сказал, что они решают, а я тут при чем? Я же правительство назначил, и все, больше мне зачем. Медведев призвал производителей бензина не проявлять эгоизм. Вот еще один призыватель, призывальщик, Путин все призывает, Медведев призывает. Вообще они должны все выйти, все правители, олигархии, всех призывать. Будет очень смешно. А вот школьник, помните, на прямой линии в 2017 году пожаловался Путину и за это получил iPhone, как за очень хороший вопрос. А вопрос был о том, что его отец, бывший сотрудник МВД на пенсии и не получил субсидию на приобретение жилья, и в, общем, и в очереди хер знает, где стоит. И в общем, что делать? Ну, сказал, Бля, отличный вопрос, чувак, на тебе iPhone, не отказывайся ни в чем. Результат какой? Ну, папа субсидии, конечно, не получил, нахера он кому нужен, да, но в очереди его подвинули, правда, назад, в обратную сторону, то есть он стал, может и не стоило, так сказать, задавать вопрос, да, вот такие дела. И счетная палата, пишут, сможет теперь проверять расходы в регионах. Ну да, то есть такой инструмент кормления очень хороший. То есть Путин назначил своего так сказать, в счетную палату командирова а соответственно значит какие-то должен дать дополнительные фиоды. Да? А какие? Ну вот отличный такой бенефиций это проверять местных. Ну потому что местные шуганые такие, и можно туда прислать да, вот этих аудиторов, и все, и они нормально так приподнимут там на местах, приедут, все будет хорошо. Ну, кроме всего прочего, такой инструмент пугания, такой рычаг дополнительный, вместе с силовыми структурами, это и очень хороший рычаг, счетную палату можно отравить Вот, и Кудрин прогнозирует недополучение 43 миллиардов рублей дивидендов госкомпании Ну, правильно прогнозирует, я думаю, эти дивиденды получит Путин и, и он, Кудрин, может тоже в этом поучаствовать теперь У него нормальная должность для того, чтобы участвовать в дележе дивидендов, но не официальных. Не, не за этим ли он туда сел, да? Правительство озаботилось снижением количества школьников. Надо же. Вы помните, нам последние годы рассказывали о том, как много у нас детей, как Путин все сделал охеренно, да. А теперь вот не о том, что у нас детей-то нет, идет речь, а о снижении количества школьников. То есть детей-то дохера, но школьников количество снизилось. Можете себе представить, как это? Как это вообще у них в головах там вот соединяется, вот какие нейроны там должны замыкаться, чтобы такую хрень нести. Представляете, то есть детей много. но ну, почитайте, погуглите, я даже не стал гуглить, там куча детей вот прям можно вилами грузить, да, а вот школьников не хватает. Вот, Их и сволочи вообще. У них дети горят, гибнут. Тонут, происходит вообще не, не, не пойми, какие вещи. И хватает цинизма. Говорит, да что-то не хватает у нас. Не хватает кого? И численность школьников в России за последние 17 лет резко снизилась. А за последние 17 лет кто был у власти? Вову Путин, Может быть, Путину отнести этот вопрос? Почему при тебе народ население вымирает? Там нам его рекламируют всякие ватники как собиратели земель русских, как приумножителя народа. Ну и где? Более 450 тысяч звонков поступило к прямой линии Путина. И вот сегодня вдруг кусочек из фильма Сережа. Вот. Какой вопрос? Задал бы я, вот вырезал прям вот эту Сережу, да, помнишь, как-то, когда... детка, на тебе конфетку. Вот мальчик разворачивается, а там пуст. дядя Пиль, ты дурак? Вот это вот правильный вопрос, который можно задать Путину. Помимо того, сволочь, он там, дурак, и так далее. Вот так сказать, дядя, дядя Бог, ты дурак?